Всем привет, решил сделать обзор по бирже Binance. Читая новости о мире криптовалют, началась появляться информация, очень часто, что людям блокируют аккаунты. С чем это связано, непонятно. У кого-то там грязные деньги заводились, кому-то там кто-то предположил, что русофобное настроение у этой биржи. Вот. Но факт блокировок уже есть. Блокируют с деньгами, без денег. С деньгами блокируют просто возможность вывода. Денег недоступно. Люди связывают с поддержкой, те рассматривают не один день, чтобы открыть вывод. Проверяют, смотрят аккаунты. И есть единичные случаи. Даже так были блокировки у ютуберов. А, с подписчиками там от 100 тысяч до миллиона, может быть даже и больше, с хорошими приличными суммами на балансах. Просто блок и все. Связывались с поддержкой, хотя нет, тут наоборот было. После того, как они выкладывали видео на своем канале, эта поддержка Бинанса связывалась с ними и быстро решали вопрос. Ну а у кого нет канала, те через телеграм, как могли, стучались к Binance, суппорт, саппорт, и решали свои вопросы. Напомню, что у меня блок прилетел, я месяц не пользовался аккаунтом, не торговал, не заводил крипту, не выводил крипту. Было все в простое. Далее вывести деньги и потом блок. Печально, конечно, обидно. Я думал, что такая биржа номер один, как Binance, никогда так не поступит. Использовал ее как не только возможность для обмена средств и вывода, что мне еще нравилось тут криптовалюта с большим разнообразием всевозможных сетей. Как Tron. BNB. Ой, не BNB, этот BIP20. И простота использования. Пользование данной, данной биржи. удобство Теперь люди боятся здесь хранить свои средства не использовать ее как кошелек да и мне если разблокирует аккаунт если вдруг такое чудо произойдет этой биржей буду пользоваться лишь для конкретных случаев надо обменять завел деньги обменял и сразу вывел все только так разблокирует аккаунт или нет не в курсе. При авторизации у меня всплывает окно. Мы временно вам заблокировали возможность вывода средств. Вот такая вот информация. Насколько временно? Не в курсе. Да и другие тоже. Как бы не могли узнать, на какое время блок прилетает. Ладно, об этом я вас проинформировал. Дальше на ваше усмотрение. Всем спасибо за внимание.